новогодней елочкой подарок нашему маленькому Дерегу, резиновая уточка про которую он догадывается и услышал ее запах когда ее принесли и спрятали от него до праздника а сейчас мы посмотрим как Дерег будет ее получать а, что нам что? а где твой подарок Иди забирай. Забирай свою утку. Да. Дорога, а что мне мама берет подарок? Скорей. Скорей. Это подарок. Вот мой подарок. Вот. Вот. Мой подарок. Забирай скорее.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 no no no no no no no no no no no no no do not Моя кожа возбудилась. Спасибо. не Спасибо. Правильно. Пересечь mm -hmm. его. Да. Mm -hmm. Не так она узнает, не так. Не так. Mm -hmm.